Продолжу тему «Большой Евразии», поскольку многие вопросы ее создания остаются дискуссионными. Многими считается, что «Большая Евразия» — это чисто политический проект, но э, представляется, что он имеет глубокую географическую основу. До сих пор нет, допустим, четкой делимитации состава нового блока. Э, вот, исходя из политико-экономического понимания, в сущности, Евразийской интеграции, можно сказать, что составляют страны-участники Евразийского экономического союза, страны-участники и наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества. Большая Евразия даже в таком первоначальном составе представляет собой крупнейший по площади массив материка с 14 странами, превосходя показатели и ЕС, и Северной Америки по ряду ключевых параметров. Непосредственными причинами реализации проекта «Большая Евразия» выступают, конечно, геополитические и связанные с ними геоэкономические мотивы. Прежде всего, противостояние между Россией, союзными странами СНГ, а также Китаем с одной стороны и державами Запада с другой. Вполне естественно, также стремление Китая и Индии э, нарастить свой политический вес в соответствии с экономическим. И единственной альтернативой нынешней однополярной западной системе глобализации может стать объединение ряда евразийских стран, прежде всего крупнейших, рассматриваемых как новый полюс мира. На планете нет других вариантов с иным полюсом мира. Только вот здесь может быть этот полюс. Но я скажу о том, что важная часть предпосылок и трудности евразийской континентальной интеграции носит транспортно-экономический характер – до последнего времени, как мы знаем, морские пути сохраняют свою ведущую роль в мировом хозяйстве. Здесь формировались и главные звенья мировых рынков: Западная Европы, США, Япония. В то же время глубинная часть Евразии слабо связаны между собой и находятся на удаленном положении от этих ключевых рынков. Результат: следующий слайд. То, что общемировой рынок сырья и полуфабрикатов это рынок приморских зон, которые доминируют в международной торговле и ценнообразовании благодаря широкомасштабному использованию экономичных морских перевозок. Но вместе с тем, следует сказать, что коренные перемены на сухопутном транспорте в начале XXI века привели все-таки к большим сдвигам. Прежде всего, на железнодорожном транспорте. Надо сказать о темпах магистрализации железных дорог через создание транспортных коридоров, что уменьшает разрыв эффективности морских и сухопутных перевозок. Следующий Однако, понятно, что путь выстраивания глобального евразийского объединения будет непростым. Это и разнородность политических систем, слабость инфраструктурных связей, так, следующий слайд. противодействие западных держав, Кроме того, неблагоприятное внутриконтинентальное положение большинства стран в глубике материка, конечно, затрудняет хозяйственные связи и экономическое развитие. И надо сказать, что проблема наличия на самом большом материке планеты таких сверхудаленных от морей пространств и вытекающих отсюда следствий всегда вызывала закономерный интерес у представителей геополитики и географии. Следующий слайд. Вот геополитическая модель Макиндера. Мы видим Хартленд, окаймляющий Римленд и внешний или морской полумесяц. Макиндер считал, что со строительством железных дорог через всю Евразию эра мирового господства мировых держав сменится на превосходство сухопутного Хартленда, где появится новая сверхдержава. Но теория Макиндера оправдалась лишь частично. В течение XX века новая сверхдержава в лице СССР действительно возникла. А вот морской железнодорожный транспорт так и не мог составить реальной конкуренции морскому. Это можно считать одной из основных причин, что не позволило в нужной степени реализовать огромный потенциал Хартленда. Хотя все же в условиях СССР произошел масштабный звик индустрии в глубине Евразии. При определении места внутриконтинентальной Евразии мирового хозяйства более непротиворечивой остается доктрина евразийства советского Дальнейшим развитием можно считать нашу концепцию континентально-океанской дихотомии, суть которой заключается в том, что имеющийся между континентальными и приморскими странами принципиальная разница в размерах транспортных издержек. Лежит в основе механизма постоянного перелива доходов от континентальных стран к приморским, что определяет разную эффективность экономики и разную специфику взаимодействия с внешним миром данных типов стран. Вот количественная оценка степени транспортно-географической континентальности стран Большой Евразии подтвердила, что по размерам территорий, удаленных от морских путей, нет равных в мире. Я не буду перечислять, в России это Сибирь, Урал частично Поволжье, в Китае, Синьцзань, Тибет, Ганьсу, Цинхай, частично Сычуань, Шинси и так далее, в территории Казахстана, Монголии, стран Центральной Азии почти полностью и так далее. При этом подавляющая часть стран, 9 из 14, полностью лишена выхода к мировому океану. И ясно, что вхождение в мировой обмен – ультраконтинентальных зон Евразии связано с возникновением значительных транспортных издержек и экономических трудностей. Но, с другой стороны, это и выступает серьезной объединяющей силой, потому что можно осуществлять ближние связи, и перспективным средством можно считать создание международных транспортных коридоров. Следующий. И вот несколько замечаний по проблеме создания транспортных коридоров. Во-первых, во, во главу угла ставится обычно транзитная функция данных коридоров, обеспечение широтных транзитных перевозок между Западной Европой и Восточной Азией. То есть, что означает на деле преимущество транспортировку китайских товаров. Надо ли это России? Актуальны ведь вопрос экономического приближения ее ультраконтинентальных районов к странам Большой Евразии и к основным рынкам. То есть, сооружаясь в целях обеспечения транзитных перевозок, коридоры должны служить поясами более тесной хозяйственной консолидации прилегающих глубинных территорий. Во-вторых, следующий слайд. имеются серьезные опасения относительно конкуренции в транзитных перевозках между российским Трансибом и китайским Шелковым путем. Но южный ход Шелкового пути значительно уступает Трансибу по экономическим показателям. Северный ход идет вовсе не в обход России, а также по ее территории на значительном протяжении. Если исходить из общей протяженности трассы, то Транси более конкурентоспособен, чем северный ход Шелкового пути, не только для корейских и японских грузов, но и для самих китайских грузов с северо-востока, вплоть до Пекина и Тинзина. В-третьих, следующий слайд. Необоснованно мало внимания уделяется проектам и маршрутам международных коридоров меридиональной ориентации. Например, с позиции интересов Сибири перспективно продолжение планируемой железной дороги Курагина-Кызыл в Монголию и Китай, в последующем в Индию и Пакистан. И в-четвертых, в недостаточной мере оценены открывающие в связи с созданием... следующих. Созданием международных коридоров новые возможности развития ультраконтинентальных макрорегионов Сибири, Урала и Поволжья. Надо сказать, что для них на широкий международный уровень расширяются перспективы использования принципа континентальных соседств. Вот вы видите расстояние экспортных перевозок из центральной части Сибири к основным отечественным морским портам от 4 до 6 тысяч километров. Таких расстояний нет нигде в мире. А вот при создании планируемых коридоров расстояния до ультраконтинентальных городов Китая будут меньше, чем до отечественных портов, а даже до столиц. Исламабад, Кабул, Дели вполне сопоставимы. А в целом же конкурентоспособность экспорта Сибири в страны Большой Евразии будет по ключевому показателю транспортных издержек намного выше, поскольку исключаются дополнительные затраты по перевалке на суда, доставленных грузов протяженной морской перевалки, перевозки и последующей перевалки опять на сухопутный транспорт. Ну, и в заключение надо сказать, что уникальное сверхудаленное положение глубинных территорий Большой Евразии относительно морских путей основных рынков заставляет искать собственные политические и экономические пути в будущее, с тем, чтобы свои недостатки превратить в преимущества. И поиск этих путей должен учитывать разницу коренных интересов континентальных и приморских стран. Поэтому экономико-географический смысл создания Большой Евразии состоит в строительстве долгосрочной и устойчивой континентальной евразийской интеграции посредством активизации международных хозяйственных связей и сооружения транспортных коридоров. Но для беспрепятственного формирования нового полюса мира требуется нейтрализация угроз со стороны коллективного Запада. И отсюда политико-географический смысл создания Большой Евразии видится в определенном альтернативном политическом объединении ряда евразийских стран с целью формирования такого крупнейшего международного региона, который способен противостоять давлению Запада, имея сопоставимые экономические и военно-стратегические возможности и значительно превосходя по мощи территориальной, ресурсной и демографической базы. Следовательно, континентальный евразийский проект, хотя и выглядит чисто политическим, имеет прочное географическое основание, поскольку всецело отвечает географической специфике и национальным интересам России и большинства прилегающих стран планеты. Спасибо за внимание.